Я получила результаты которых на самом деле даже не ожидала в чем ценность это первое в повышении уровня своей квалификации как коуча почему так потому что изучая разбирая сессии своих коллег и перенося, перенося их реплики на компетенция сев развивается собственное мастерство это первое. Второе, я научилась смотреть под другим взглядом что ли на проведение коуч-сессий. И третье, у нас был такой раздел сутевой менторинг, да? то есть то, когда мы, когда мы раз Спирали сессии не с точки зрения компетенции, а с точки зрения, куда можно было еще пойти в сессии с клиентом, что на самом деле думает или, может быть, подразумевает клиент. И посмотреть под этим взглядом, под этим углом для меня оказалось безумно полезным. На самом деле я приобрела новую профессию, которая открыла для меня новые горизонты своей профессиональной реализации. Для личного развития я научилась видеть и слышать компетенции в сессии. И, соответственно, когда я сама работаю коучем, я понимаю, ну, это подсознательно происходит, да, это уровень уже неосознанной компетенции. Я слышу, как, как я себя проявляю как коуч и куда я еще могу пойти в сессии. Это с точки зрения компетенции, с точки зрения сутевого менторинга. Мне кажется, что я научилась, ну и продолжаю, конечно, учиться, смотреть на диалог с клиентом как бы сверху и слышать какие-то подтемы. Это вот те самые уровни слушания коуча, коуча которые мы развиваем. И программа «Ментор-коуч» ну просто как ракета перенесла меня на уровень профессионала не побоюсь этого слова, в слушании клиента. Я как коуч ACC выступаю сейчас как ментор для коучей, которые развивают, развивают свои компетенции, развивают свое мастерство. и как бы поступают запросы и в, в профессиональных консультациях как ментора и как коуча, который прошел уже этот путь. И ну, если сравнить, примерно год назад начался курс ментор-коуч, да, если сравнить мои доходы год назад и сейчас, ну, скажу процентов на 30 они выросли благодаря новой профессии. Наиболее эффективным, наиболее запоминающимся, конечно, были менторы профессионалов, да, у нас на курсе ментором был Мэрил Моец, была Эстер Ланда и Светлана Ланда, и они ну, щедро делились записями своих менторингов, записями и личными, ну, онлайн прям, да, то есть была возможность наблюдать, как это делают профессионалы наблюдать и, соответственно, перенимать мастерство. И для меня это было ну, бесценным даром, потому что я для себя даже выработала ну, некую схему, да. Понятно, я записывала за ними, но первое время я начинала работать именно по этой схеме. Светлану Ланду из знаю давно, с 2012 13 года. И попав на курс, тогда это называлось «100 дней», сейчас это Life Work Balance, я прошла и увидела ну, как бы результаты, которые я лично получила. Да? И ну, я не знаю, как... Иду уже туда, где мне хорошо. Я, я, знаю, я знаю профессионализм, но, ну, собственно, я коучем из. И стала благодаря знаниям, которые я получила в Академии. Конечно же, я иду туда, к тем людям, которым я доверяю.